Всем привет! С вами сегодня я, Анна Глазунова, и вы смотрите Универньюз. В эфире вы увидите об итогах выборов 2019 расскажем в выпуске. Делегация нефтехимической корпорации Синапек посетила Казанский федеральный университет. Университетской клинике Казанского федерального университета делают прививки от гриппа. 8 сентября в России прошел единый день голосования. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров избирался от Апастовского избирательного округа. На выборах он набрал 92,6% голосов. Подробнее расскажем в сюжете.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 В Казанский федеральный университет прибыла делегация нефтехимической корпорации «Синопэк Корп». В рамках визита обсуждалось дальнейшее сотрудничество между компанией Синапек и «КФУ». Во всех подробностях смотрите в нашем сюжете. Казанский федеральный университет посетила делегация нефтехимической корпорации «Синопэк Корп». Эта компания достигла серьезных достижений в переработке и разработке нефтяных залежей. Они входят в топ мировых компаний. Главной целью визита стало ознакомление с разработками ученых Казанского университета в сфере добычи тяжелых нефтей и поиска месторождений. Наша компания в технологическом плане столкнулась с некоторыми трудностями. И мы, зная о том, что Казанский университет обладает огромным достижением и опытом, хотели бы позаимствовать их технологии и сотрудничать вместе с целью решения этих проблем. Проблемы компании «Синапэк» связаны с сырой и тяжелой нефтью. Китайские гости хотели бы улучшить ее качество, поэтому делегация надеется на совместные проекты исследования с КФУ. На базе лаборатории планируется исследование образцов китайской нефти. Эти исследования уже начаты, уже есть предварительные положительные результаты. Мы сегодня как раз в рамках визита покажем эти результаты. И дальше уже по результатам так сказать, лабораторных исследований будет принято решение, насколько экономически технологически выгодно применять эти технологии на КФУ. В рамках визита с представителями делегации встречу провел заместитель директора по маркетингу Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ Ильдус Чукмаров. Сейчас мы хотим расширить наше сотрудничество и предложить 10 программ повышения квалификации для руководителей специалистов китайской компании. Мы хотим предложить вместе с НОПЭК делать курсы повышения квалификации и стажировки для представителей российских нефтяных газодобывающих предприятий. Планируется также новый проект между КФУ и компанией Синапек. Обирать в Китае китайских студентов, завершивших бакалавриат или магистратуру по изучению русского языка, приглашать их сюда, где они на русском языке будут проходить переподготовку уже. В области нефтегазового дела. Напомним, что делегация Синапек прибыла в КФУ уже 7 сентября и пробудет здесь до 10 сентября. В рамках визита китайская делегация посетила также лабораторию Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Уже сентября, а это значит, что самое время подумать о своем здоровье. В конце октября начинается эпидемиологический сезон по заболеваемости гриппом. Необходимо вакцинироваться до начала этого периода. В университетской клинике Казанского федерального университета уже прививают от гриппа. Подробности расскажем в сюжете. В университетской клинике Казанского федерального университета началась вакцинация против вируса гриппа. Вакцина «Сови-грипп» поступила 3 сентября. В нашу организацию пришло 20 500 вакцин «Сови-гриппа». Мы должны привить 45 процентов от нашего прикрепленного населения и из этого прикрепленного населения, которое Должно провакцинироваться. Мы еще особо выделяем группу риска. Эти люди составляют 75%. В группу риска входят пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями. Основной мерой профилактики от заболеваний гриппа является вакцина. Необходимо вакцинироваться до начала эпидемиологического периода. Этот период начинается в конце октября. После того, как человек вакцинировался, у него начинает вырабатываться иммунитет. Это занимает от 7 до 14 дней. То есть в этот период времени ему нужно ограничить контакт с людьми, которые болеют. То есть не посещать общественные места. Вот вирус гриппа, он достаточно быстро разносится по контингентам, по людям. Поэтому единственной надежной мерой профилактики от гриппа является... Вакцинация. Привиться могут люди старше 18 лет. Сделать это можно в поликлинике. Для этого необходимо будет взять направление у терапевта и пройти доврачебный осмотр. После прививки пациенту выдается справка о том, что он уже провакцинирован от гриппа. Здравствуйте. От университетской клиники также работает мобильный пункт, где каждый желающий сможет сделать себе прививку от гриппа. Перед тем, как вакцинироваться, врачи проверяют давление, меряют температуру смотрят горло, для того, чтобы пациент был полностью здоров. И только после этого начинается процедура вакцинации. Человек становится невосприимчивым к заболеванию гриппа не сразу после прививки. На выработку иммунитета потребуется некоторое время. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 9 сентября 2019 года в общежитиях Казанского федерального университета началось заселение нагородних студентов. Подробности расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете начался процесс заселения иногородних студентов, очной формы обучения в общежитии студенческого городка и в жилые корпуса деревни Универсиады. На самом деле все очень круто. И учеба тоже интересная. Университет классный, очень много людей интересных, преподаватели хорошие. Она дает полезную информацию. Заселение иногородних студентов первого курса в деревне универсиады будет проходить с 9 по 15 сентября 2019 года, согласно утвержденному графику. Алия Загрудинова из Нижнекамска поступила на первый курс Института международных отношений Казанского федерального университета и поделилась с нами своими впечатлениями о студенческих общежитиях. На что мы рассчитывали, в принципе, то и было. Комнаты в достаточно хорошем состоянии. Все новое, вся мебель новая, комфортабельная. Я считаю, что комнаты будут удобны для нас. В целом территория тоже достаточно обогражена, все очень красиво, имеет большие масштабы, очень будет удобно передвигаться и удобно, что охраняемый зон. Меня все устраивает, в принципе, как и университет, так и общежитие. Студенты в деревне Универсиады проживают в комнатах, рассчитанных на 3-4 человека. Для них созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Ильвера Зорина, Александр Юдин, Универньюз. В фойе главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча с чемпионом России в составе клуба «Акбар» с Алмазом Гарифулиным. О подробностях встречи расскажем в следующем сюжете. В Казанский федеральный университет вновь прибыл главный трофей континентальной хоккейной лиги Куба Гагарина. На этот раз свой альмаматор его привез выпускник юридического факультета КФУ, спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Алмаз Гарифулин. Приз назван часть первого космонавта Юрия Гагарина и является переходящим. Чаще всего кубок выигрывал казанский хоккейный клуб Акбарс, а в сезоне 2018-2019 года его впервые завоевал в своей истории клуб ЦСКА. На лицевой стороне кубка изображение Юрия Гагарина Скафандрия и летящая комета, а с другой изображение хоккеиста. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд победителей. Диана Фатыхова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть свежие выпуски «Универньюз». Следите за нами в социальных сетях. Пока-пока.